Привет! В Surferner запустилась потрясающая акция. Подключай статус премиум всего за 1 рубль в день на целых три года, а эта скидка аж 80%. Получайте удвоенное вознаграждение и множество других преимуществ всего за 1 рубль в день. Это окупится почти мгновенно. Это беспроигрышное предложение для вас. Вы многократно окупите подключение и сделайте свою деятельность в Surferner максимально комфортным за счет следующих преимуществ. Получайте максимальное вознаграждение во всех способах заработка. Получайте максимальное вознаграждение от всех рефералов и рекламодателей. Забудьте об упущенной прибыли. У вас будет неснижаемый рейтинг и вечная квалификация. Получайте доход от покупок статуса премиум рефералами на всех 10 уровнях вашей партнерской сети. Получайте фиксированный бонус 5% к пополнению рекламного баланса. Получайте больше заданий, которые недоступны пользователям без статуса «Премиум». Участвуйте в розыгрыше денежных призов для премиум-пользователей. Акция проводится всего несколько дней. Успейте воспользоваться супер выгодным предложением и насладитесь максимальными возможностями Surferner. Ссылка на подключение в описании видео.